Ребятки, всем здорова, с вами как всегда я, Ванёк, на этом канале, ну а кто же иначе, блин? Сейчас вечер, и мы с вами посмотрим, что со мной такое, блин, ну потому что, ну, это уже вообще невозможно. Я сегодня уже два раза, блин, два раза рыдал, блин. Тест на риск психосематических заболеваний. Угу, -хм. когда я плачу, я знаю, то всегда знаю почему. Совершенно... не а, Когда я плачу, я... то всегда знаю почему. Скорее не согласен. Мечты это потеря времени. Ну, тут скорее не согласен. ну Хотя, ни то, ни другое, короче. Я хотел быть не быть таким застенчивым. Ну, да, не, ну, тут скорее согласен, потому что, ну, я не хочу быть со состенчивым очень сильно, ну, и вот. Я сейчас затрудняюсь определить, какие чувства испытываю. Затрудняюсь. Э -э ну, тут скорее, совершенно согласен, да. Я сейчас мечтаю о будущем. Когда вот смотри, смотрю так вдаль, да. Да, да, да, скорее согласен, и скорее согласен, да. Мне кажется, я так спокойно легко заводить друзей, как другие. Скорее не согласен. Потому что ну... Ни то, ни другое не лучше вот так вот. Знать как решать проблему важнее, чем понимать причины этих решений. Ну тут скорее не согласен. Потому что ну... Знать как решать проблему... Не важнее, чем понимать причины этих решений. Мне трудно находить... Общий язык со сверстниками. Правильные слова для выражения моих чувств. Ну, скорее согласен тут. Совершенно согласен, потому что я, собственно ради этой цели YouTube канал свой создал. Мне нравится ставить людей в известность о своей позиции по тем или иным вопросам. Тут скорее не согласен, потому что я не люблю ставить людей в известность о всех своих делишках, там, что у меня... Что у меня в жизни случилось, я не согласен. У меня бывают физические отношения, ощущения, когда непонятно даже не непонят, которые непонятны даже докторам. Не. У меня сердце, конечно, болело, но я к докторам тут совершенно не согласен, потому что, ну. Мне необходимо, знаешь, привело к такому результату. Мне необходимо знать, почему и как это происходит. Ну. Тут скорее не согласен, потому что, ну, нет, скорее согласен. Тут вот. я способен с легкостью описать свои чувства. Скорее не согласен. Я прочитаю на сер проблемы, а не просто их описывать. Я тут скорее сог... склонен, скорее согласиться, скорее, чем не согласиться и полностью согласиться. Ну, потому что я, честно говоря, я, ну... Не люблю, нет, скорее не согласен. Когда я расстроен, то не знаю, печальный ли я, испуган ли я или зол. Ну, тут скорее не согласен, хотя не то, ни другое тут будет. Я часто даю волю воображению. Если бы вы знали, какое у меня воображение вы бы вы бы, наверное, сказали бы, ванек ты об этом мечтаешь, блин. Нет, я тут скорее не согласен. Я провожу много времени в мечтах, когда не занят ничем другим. Когда не занят ничем другим, ребят, я занят ютубом. Когда не занят вообще ничем другим, я смотрю анимешки тут. Когда я вообще ничем не занят, я читаю книги, мангу, да. Я провожу много времени в мечтах, когда не занят ничем другим. Ну, я не то и другое. Когда я не занят ютубом, я читаю, либо читаю мангу, либо смотрю аниме, либо готовлю, иду на кухню, либо прибираюсь в квартире. меня часто задача вытащения появляющиеся в моем теле. Какие ощущения? Ну, тут скорее не согласен, потому что я редко мечтаю. Мечтаю я редко. Ну, тут э -э -э, скорее согласен, и хотя... Я предпочитаю, чтобы все шло само собой, чем понимать, почему произошло именно так. <сосы> То есть, блин. Я хочу, чтобы все шло само собой, чтобы поним... чем понимать, почему произошло именно так. Ну, тут... Скорее не согласен, я бы ответил. Нет, хотя скорее согласен, потому что, ну, я, когда у меня... Э, ну, вот. У меня бывает чувства, которым я не могу дать вполне точное определение. Согласен, ну, совершенно, да. Очень важно уметь разбираться разбирать свой мозг. Тут согласен, совершенно согласен. Мне трудно описывать свои чувства по отношению к людям. Ну, тут ни то, ни другое, потому что, ну да. А, не-не-не-не-не-не-не. Тут нужно скорее согласен. Ну или совершенно согласен. Ну, потому что ну, я не могу уж девушке своей признаться, какой год, что я ее люблю, а. И вот, собственно, поэтому я и еще несколько канал себе создал. Люди говорят, чтобы я больше не больше выражал свои чувства. Нет, скорее не согласен. Следует искать более глубокое объяснение происходящему. Ну, более глубокое объяснение происходящему всему. Ну, тут я не то ни другое. Не согласен, не согласен. Я знаю, что я не знаю, что происходит внутри у меня внутри. Тут совершенно э, скорее скорее Тут совершенно согласен, короче. Я сейчас не знаю, почему я сержусь. Тут, ну, скорее согласен. Получить результат. Ваша способность распознавать чувства и эмоции не раз... Не раз это может привести к возникновению психосоматических заболеваний. Ну, вот, собственно. Результат приведен для группы от 74 до 135 баллов. Вы набрали 85 баллов. <связывая> ну ладно. Эх, тест на душевные заболевания. Я второй на B18. Тест Бэка попробуем пройти. Я не чувствую это... На данный момент я не чувствую... Не, ну... Я чувствую себя все время расстроен и не могу от этого отключиться. Я настолько расстроенный, и не счастлив, что не могу это выдержать. Ну да, я расстроен да, на данный момент, именно на сейчас. Вопрос 2. Я не тревожусь о своем будущем. Я чувствую, что у вас задача в будущем. Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. Моё будущее безнадёжное и никто не может измениться к лучшему. Меня ничего не ждет в будущем, в этом... В голимом блин, ничего не ждет, извините меня, конечно. Вопрос номер третий. Я, чувств, я не чувствую себя неудачным, я чувствую, что тебе больше неудач, чем другие люди. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу немного неудачи неудач, я чувствую, что как личность я полный удачник. Ну, тут скорее вот третий. Я получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. Я не получаю столько же удовлетворения от не получаю столько же, как раньше. Я больше не получаю удовлетворения от чего, я полностью не удовлетворен в жизни, и мне все надоело. Ну, это уже для совсем таких, как бы, ребят. Я не буду говорить это, но это для тех, для лично для тех dead end которые уже да, уже dead говорю. Я ну не пол, не ну я не я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. Я не... Вопрос пятый. Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым. Достаточно часто я чувствую себя виноватым. Большую часть времени я чувствую себя виноватым. Ну и... Я... Постоянно чувствую... Испытываю... Вот, постоянно испытываю чувство вины. Ну... Я... Ничу... Шестой. Я не чувствую, что могу быть наказан за что-либо. Я чувствую, что могу быть наказан. Я ожидаю, что могу быть наказан. И я чувствую себя не нак... уже наказан. Я чувствую себя уже наказан, да. Вопрос ему, я не разочаровался в себе. Я разочаровался в себе, я противен себе, или я себя ненавижу. Фу. Хотелось бы на первом. На этот вопрос номер семь Первым делом ответить. Ну нет, я на втором, пожалуй. Восьмой. Я знаю, что я хуже других. Я кричкую себя за ошибки и слабости. Я во всем все время обвиняю себя за проступки. И я виню себя во всем плохом, что происходит. Тут четвертый. Угу. Это про мою лизучную, как я знаю себя... Вопрос ребят, Я никогда не думал, <coughs> ну вы сами видите, ко мне иногда приходят мысли, <coughs> я бы не, это я, я, я точно не такой, я бы не, не, ну и, ну, не, ну, короче, иногда приходят мысли, но я не буду их осуществлять, потому что я знаю, что мне еще есть люди, которым я дорог, ага. Я, пла я, не пла я плачу не больше, чем обычно. Я сейчас плачу чаще, чем раньше. Теперь я все время плакал. Плачу. Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется. Не, я сейчас плачу чаще, честно говоря. Я... Когда у меня... Честно говоря, когда, вот, ребят, вот, в детстве, когда у меня были контрольные по всяким, там, урокам, по математике, по русскому, по физике, я тогда вот реально рыдал и разрывался, блин. А сейчас я, честно говоря, меньше, ну, ну, плакать всегда, сейчас не могу, даже если мне хочется, вот. Сейчас я раздражителен не более чем обычно. Я более легко раздражаюсь, чем раньше. Теперь постоянно чувствую, что я раздраженный. Я стал равнодушным к вещам, которые меня раздражали все время раньше. Я более легко раздражаюсь, чем раньше. Я не утратил интерес к другим людям. Я почти потерял интерес к другим людям. Я меньше интересую другими людьми, чем раньше. Я полностью утратил интерес к другим людям. На полностью это нельзя я почти потерял. Ну, у меня уже меньше, гораздо меньше, чем раньше было. Тринадцатый вопрос. Я откладываю принять решение иногда, как и раньше. Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решений. Мне трудно принимать решение, чем раньше, и я больше не могу принимать решение. Я чаще, чем раньше, откладываю принять это решение. Нет, нет мне труднее принять решение гораздо, чем раньше. Вопрос 14. Я не чувствую, что выхожу хуже, чем обычно. Меня тревожит, что я выхожу старым, непривлекательным. Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения, делающие меня непривлекательные. Я знаю, что выхожу безобразно. Ну, сами подумайте, ребят, кто бы с прыщами... Ну, ладно, я знаю, что мы произошли существенные изменения, делающие меня не привлекательным. Вопрос 15. Я могу работать так же хорошо, как раньше. Мне необходимо сделать дополнительные усилия, чтобы начать делать что-нибудь. Я с трудом заставляю себя делать что-то. Либо я совсем не могу выполнять никакую работу. Это про YouTube сейчас, наверное. Я, честно говоря, я с трудом себе заставляю делать что-либо. 16 вопрос, я сплю как раньше, сейчас я сплю хуже чем раньше, я проспаюсь на 1-2 часа раньше и мне трудно заснуть, опять я проспаюсь на несколько часов раньше, обычного и боже, не могу заснуть. Не ну, не ну, я сплю так же как раньше, но чувству, чувства остаются, что я сплю как будто бы фиговее чем раньше, может быть это потому что у меня раньше была цель, а сейчас ее нет. Вопрос 17. Я, не уст... я устаю не больше, чем обычно. Теперь я устаю больше, чем раньше. Я устаю почти от всего, что делаю. Я не могу, делать... Не могу ничего делать из-за усталости. Я устаю очень быстро. Сейчас. Почти от всего, что я делаю. Вот. 18. Мой аппетит не хуже, чем обычно. Мой аптит стал хуже, чем раньше. Мой аппетит теперь значительно хуже, и у меня вообще нет аптита. Стал значительно хуже, чем раньше. Я раньше мог, к примеру, бабушкину бабушкин суп съесть. Вот много мог есть. А сейчас, честно говоря, в последнее время я. Эм, Последнее время я не похудел. Или потеря веса была незначительная За последнее время я потерял более 2 килограмм. Я потерял более 5 килограмм. Я потерял более 7 килограмм. Я не похудел. Потеря веса незначительная. Вопрос 20. Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. Меня тревожат проблемы моего физического здоровья. Так как более растор желудка, запоры и так далее. Я очень обеспокоен своим физическим состоянием. Я не имею. меня трудно думать о чем либо Я настолько обеспокоен своим физическим я что больше не могу думать. У меня... Вот. Боли, расстройство желудка, запоры, хотя их у меня нету. Я очень... Да не, я не беспокоюсь вообще. 21 вопрос. Последний. В последнее время я не... Я не замечал изменения своего интереса к сексу. А, угу. Меня меньше занимают проблемы этого, чем раньше. Сейчас я значительно меньше интересуюсь этими проблемами, чем раньше. Я полностью утратил свой интерес. Мне меньше. Угу. Узнать результат. Так, что у меня тест БК инструкции. Вам предлагают списку утвердений. А, это... шкала депрессии БЭК. Один из PR тестов А нету! Нету! Нету! Да блин, ну нету, ребят, ну нету, реально. Ох, чё-то это... С БЭКом это чё то какая-то фигня произошла b 17 лучше было. Тестометрика. Грузится, грузится, грузится, грузится. Твоя склонна к шизофрении. Ну, определим биполярное расстройства. Да, конечно, у кого их нету. Я хотел бы... У меня есть, у всех она есть. онлайн тест шоколаде про сибека. Ребят, честно говоря, когда я в депрессии очень сильно, очень серьезно, мне помогало аниме, а сейчас вообще даже аниме не помогает, блин. Ну реально, ребят, ну сейчас даже аниме не помогает мне. Честно, душевные болезни. Реально, раньше, когда я, я привыкла жить настоящим и наслаждаться моментом, М -м -м -м -м -м -м да, согласен, ладно. Я пол, а не, не согласен. Я полностью знаю, что некоторые вещи мы не в силах изменить. Согласен. Мой дом единственное уютное и приятное место. Для меня... Не согласен. Наверное, это дом на меня так действует сильно, ага. Мне свойственно доляться от других и близких в трудный момент жизни. М -м ну, в, в трудный момент моей жизни. Согласен. Я испытываю чувство вины, когда чувствую себя полностью счастливым. М -м не согласен. Потому что, ну, я же счастливый, блин. А... Я регулярно занимаюсь спортом ну, Правильно питаюсь, даже когда испытываю сильный стресс Не согласен Я всегда нахожу время на отдых и хобби Ну, YouTube можно считать хобби Поэтому согласен Мне не хватает 24 часов в сутки Чтобы успевать дела Все свои дела Согласен Мне остановится не по себе От комплиментов мой адрес Не согласен мне бы однажды бы сказать бы, вот так, Вань, ты красивый, знаешь об этом. Мне было бы приятно. Мне не пытается ощущение, что я достиг своего потолка. Эх, не согласен, я могу гораздо более... Я не, я не всегда знаю, чего ожидать от людей. Тут согласен? Я часто расстраиваюсь, когда люди не согласны своим мнением. Ну, не согласен, ну, каждый же человек своё мнение мне. Ваше ментальное здоровье в полном порядке. А я так не думаю. Я так не думаю, ребятки. Я реально думаю, что у меня какие-то проблемы с кукухой начались, потому что, ну, ну, фигово очень сильно, как бы. Видео уже идет 20 минут. Ладно, ребят, короче, давайте все капка. Это, это была водичка. Если что, то, то пожалуйста, Никань, я не пью спиртное, я воду только пью.